И этому строго следуем. День учителя не является исключением. Поэтому сегодня учителей с утра поздравляют их дорогие воспитанники, ученики. Приготовили ребятам много разных сюрпризов. Ко дню учителя лицеисты подготовили праздничный концерт. Помимо этого в образовательном учреждении открылась фотовыставка «Мир кристаллов», которую учащийся 11 класса Булат Гайнуддинов посвятил своей учительнице химии.